А, а, мы уже снимаем? Да, здравствуйте. Да. да. Что? Здравствуйте. И здравствуйте. Мы сегодня снимаем тренды тих, -тих. Да блять. что там у него в голове? Бля, че я такое, что посмотрел нахуй. Завижи глаза, покрепче не бойся. Там буры вагона нас лечат. Твой взгляд, ты с Я в какашку попал. Давай этот дым выпустим прямо в воздух. Куда несет дым? Куда же бегут все эти люди к чему? Неважно, какой сложный путь тебе предстоит. Главное посрать перед выходом. Можно быть Волк не тот, кто в говно упал. Волк тот, кого говно упал. Безумно можно быть первым. Безумно можно через стены. О, вот сейчас просто... Оу, yeah! <смех> oh, тогда